Всем привет! Сегодня хочу более подробно познакомить вас с курсом «Мастерская голоса» Сергея Вострецова. Также покажу, каким образом у нас проходят онлайн-встречи. И не только онлайн, иногда даже офлайн встречи происходит. Но это чуть попозже, ближе к концу этого ролика. Сейчас начнем с самого первого, что попадается. Это мой сайт. На сайте можно ознакомиться более подробно, для кого этот курс, для чего этот курс. Кому он подойдет, кому не подойдет. Я думаю, подойдет абсолютно всем, потому что этот курс подходит как начинающим дикторам, которые хотят попробовать себя в озвучке, также профессиональным уже ребятам, которые хотят повысить свой курс, людям, которые часто читают лекции для того, чтобы сделать свой голос мощнее, сильнее. Ну, в последнее время очень часто лекции проходят, и встречи проходят в онлайн-режиме, и многие люди замечают, что приходится более активно и чаще работать голосом. Для топ-менеджеров, для руководящих постов, которые часто встречаются со своими подчиненными, этот курс подойдет 100%. После него вы поймете, как правильно дышать, как правильно пользоваться своим голосом, как правильно рассчитывать энергию и силу голоса на протяжении всего спича, на протяжении э, озвучки, на протяжении всего промежутка времени, пока вы работаете с голосом. Конечно же, мы улучшим вашу дикцию, понимание того, как правильно нужно пользоваться вашим голосом и артикуляцией. Также и для тех, кто хочет попробовать себя в качестве диктора и актера озвучания, у нас будет очень много практических занятий, в частности, будет работа с закадровой озвучкой, есть очень много материалов всяких разных. Курс делится на три тарифа. Это стандартный, стоит он всего лишь рублей, 1200 рублей, и доступ к нему имеется на протяжении одного месяца. Можно за месяц, а то и быстрее его пройти, если хорошенечко. Постараться можно пройти его и за неделю, и даже за выходные дни. Но доступ будет открыт в течение недели. Один минус, что нет обратной связи. То есть самостоятельный курс. Также есть самый популярный, это продвинутый. Он стоит 10 тысяч рублей, но у него доступ на протяжении трех месяцев есть обратная связь, есть домашние задания, есть три онлайн-встречи. Что мы делаем на онлайн-встречах? Да, по-разному. Общаемся, прорабатываем сильные и слабые стороны, прокачиваем наш голос, прокачиваем артикуляцию. Вот, кстати, один из моментов, который мы буквально на днях прорабатывали. Это артикуляция через скороговорки. И через разные звукосочетания, посмотреть. Вот, сейчас мы попробуем с тобой, попробуем, Максим, с тобой сделать а, следующую историю. Прочитать вот эту страшное звукосочетание, но в виде сказки. А, попробуй как раз придерживайся этой интонации, используя непонятные звукосочетания. Готов? Готов. Давай, поехали. Би-би-би-бебрерио. Взвив звев зва брерия, па папа прибабаба. кет к где вива бабу? Взвив звев зва бэпа, бабу. Бабпа взобепу, бепа в зубрею, кет к где виве Взви Взвив звев бапу, внупу, внупа в бабпа бапа взов зепу, бепа в кет к где виве взвив, взве, взва внупа жупу, жупа зовнупу, зов взобапу, в бапа взобепу, Беппа бепа в зов от котку. кетка, откотку, где бивывабу? взвив, взве, взважу мупу, мупа взов жупу, жупа взовнупу, внупа взобапу, в бапа взобепу, бепа в зов брериу, где виваву, Взви взве, зва Муппу мыпу Мыппа взо муппу, мупа взо жупу, жупа взо внупу, внупа взо баппу, баппа взобепу, беппа взо брю, ткітка ткат котку, ткіт ткат котку і вева вевавову. <рив> У тебя вот как раз С на вива, вива вову ву куча всего пролетела. А на второй части, когда появилась у нас жупа, у тебя она получилась почему-то в жопу. Поэтому я здесь. Классно, ну, хорошо. Ладно, едем дальше. Также есть тариф «Эксперт». Он для более подготовленных и для более серьезных людей, хотя могут туда и подключаться... Ребята, которые с нуля начинают работать над своим голосом. Более углубленно мы занимаемся. Там есть такие понятия, как основы мастерства актера, сценической речи, погружение себя в роль. Там есть также обратная связь как и в продвинутом, но уроков чуть побольше. Если в продвинутом 26 уроков, то в эксперте уже их 31. Помимо этого, 7 онлайн-встреч, в отличие от продвинутого. У продвинутого 3 онлайн-встреч. Там мы чаще встречаемся, чаще прорабатываем наши сильные и слабые стороны. Но это еще не все. Это уже отдельный графой идет. Я периодически провожу раз в месяц офлайн интенсивы по закадровой озвучке и дубляжу. Мы прорабатываем эти истории в профессиональной студии на Арбате. Есть такая прекрасная студия Resonant Arts, ребята, с которыми я сотрудничаю. И там мы активно Раз в месяц на протяжении трех часов проводим серьезные интенсивы по закадровой озвучке и дубляжу. Если вам интересно, заходите ко мне на сайт, изучайте всю подробную информацию. Если вам нравится, записывайтесь ко мне на курс. По завершении курса я также лучших студентов добавляю в свою голосовую базу. Это не просто так, потому что... Эти голосовые базы я использую. Сейчас, например, у меня есть несколько студентов, которые активно работают. Один стал голосом испанского Леруа Мерлен в городе Толедо. Для русскоязычных жителей он объявляет о разных акциях, мероприятиях, которые там происходят. Вот. Также есть один студент, который озвучил целый литературный подкаст. Это уже за деньги, это уже окупается их вложение в свой голос. Помимо этого, есть периодически разные заказы на озвучку, и я, разумеется, ищу, ищу их в первую очередь среди своих студентов. Хотите быть с нами? Присоединяйтесь. А, с проходочкой давай подходи. Все, ты обиделась. Все. Откуда? В чем дело-то? Ни в чем. Ни в чем. Надеюсь, ты не будешь там ходить по стриптиз-клубам. Нет, сейчас, пока ты не наезжаешь, ты, ты просто говоришь, как, как обычно, это бывает настроение. Типа обиделась. В чем дело? Да ни в чем, все, все, все нормально. Ты же не будешь там ходить по стриптиз-клубам. Mm -hmm. а? Я должен написать. Хорошая идея, доктор Педик. Хороших выходных. Буду скучать. Мм. Мм. А уже вручали за диплом. Нет еще. Вручали диплом. Так, кто у нас?